Всем привет! Это канал Scale Journal. И сегодня видео обзор очередной посылки от магазина Banggood. И в этот раз набор цанговых держателей и лезвий к ним. Я уже упаковку скрыл, чтобы не терять на это время время видео. Давайте поближе посмотрим, что у нас лежит внутри. А внутри у нас идет три цанговых держателя, 23 лезвие к ним, два шила, точильный камень и пинцет. Сам набор дополнительно еще закрыт блистерами. Так, вот. Ссылка на данный товар будет в описании к этому видео. Посмотрим поближе цанговые держатели. Достаточно такой весомый. И цанга сделана из качественного металла. Достаточно твердого. Если вот сравнивать с моим старым цанговым ножом. Здесь вот какой-то сплав, видимо, алюминиевый, он достаточно мягкий. И со временем немножко разболтался. Здесь же используем более твердый металл, И по идее давно хватить его на дольше. сами лезвия, как и полагалось острые, без проблем режут бумагу. ручка слегка прорезинена, такой полумягкий пластик приятно лежит в руке, без проблем. так второй цанговый нож у нас один в один ничем не отличается, тот же металл для цанги Третий цанговый нож имеет уже алюминиевую цангу. Да, помягче и полегче ручка. Но также здесь прорезиненные ставки сделаны. И он позволяет зажимать в этот набор более толстые лезвия. Сейчас для сравнения покажу стандартное лезвие и лезвие, которое подходит для этой цанги. Она тоже достаточно надежно фиксирует лезвие, не болтается, и в руке очень удобно держать. Также в наборе есть точильный камень, который при необходимости можно использовать для затачивания лезвий. Ну я, как правило, покупаю новые лезвия, потому что они стоят достаточно дешево и хватает их надолго. Поэтому особого смысла точнее не вижу. Пинцет. Ну, пинцет, мягко говоря, не очень. Ну, особого смысла от него нет. Он сходится неровно. Ну, есть и есть. Не страшно. Так, два шила одинаковые. В модельном деле периодически шила требуется. Поэтому это очень хорошо, что они есть. И различные лезвия для ножей то есть для широкой вставки для широкой цанги для узкой цанги есть ножи вот и какие-то даже есть полукругом угловатые все они здесь фиксируются на магнитные полоски все они не выпадают Оп. два одинаковых точнее два цанговый держатель будет мне очень удобно использовать, потому что можно один будет ставить стандартное лезвие, которое используется повседневно, а во второй цанговый зажим можно будет ставить, например, плоское лезвие, которое периодически требуется. Но благодаря тому, что будет два у меня смена цанговых держателя, теперь можно будет не переставлять лезвие туда-сюда, а просто иметь в запасе вставленное во вторую цангу. Что ж, небольшой ток по самому набору. Удобные, приятные ручки, качественная цанга из хорошего металла, дополнительная третья цанга, которая позволяет вставлять более широкие лезвия. Я полагаю, сюда должны подойти лезвия, точнее лезвия, дополнительные вставки от тами, например, шпатель для изготовления цимерита. Набор различных лезвий как плоские, под наклоном разные угла, углы, тоненькие, широкие, а также полукруглые есть, наличие двух шил. Все это делает набор весьма интересным, ну и сам бокс позволяет переносить этот набор с собой, ну и удобно хранить, чтобы нигде ничего не валялось. На этом я обзор сегодняшний заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.